В это тугиры, это тугирские новости. <право> Медведь напал на туриста. Сфоткай его. <право> <право> Местные увидели НЛО. Уй, смотри! Кириса захватила страну, и она назвала ее Стам. <право> Вода это h 2 вы об этом думаете. Я в офиге! А на этом все. Всем пока. Тун -тун -тун. Тун -тун. Блин, ничего не видно.